После того, когда мы начали все это организовывать, никто не верил в то, что эта идея может быть реализована. Но по мере того, как эти кости обрастали мясом, нам уже стали предлагать и другие площадки. И я считаю, что, вы знаете, наверное, чем их будет больше, тем лучше. Как человек, который много лет уже занимается военной песней, я должен отметить, что дети с большим удовольствием всегда пели, и поют и будут петь песни военного направления, песни военной пары. И ответ, наверное, здесь достаточно прост и очевиден, потому что именно в этих песнях отражены самые сложные, самые переломные моменты нашей российской истории.